Приветствую всех любителей видеоигр. Игра под названием Sherlock Holmes The Awakened. Ну, вообще это ремастер. Но я так и на самом деле не смог поиграть в первую часть. Не до ремастера. То есть, получается, до ремастера я в нее так и не поиграл. А тут вышел ремастер. и Я такой, о, надо. Обязательно надо поиграть. Игра сохранится автоматически. Не забывайте делать собственное сохранение. По-моему, русской локализации нет только вот такая. А озвучки нет. Тупик, дворец разума, это ваш компас в запутанной паутине при преступлений. Сосредоточьтесь с ним, если не знаете, что делать. Поехали. Мало что про нее, знаю, честно. Но будет интересно. Будет тяжело, особенно моей голове. Но будет интересно. Настройки не трогал. Надо будет, кстати, сразу размыть его, а блядь. Оно мне уже не нравится. Ой, что это за красная полоска, блядь. Глава первая. The Shadow Over London. Типа бейкер стоит стоп а где русский субтитры <coughs> Что за подстава для не понял Доктор Ватсон, будьте добры закрыть за собой дверь, чтобы мы могли ограничить цену вашей неосторожности всего лишь часами работы, а не днями. Мои извинения, мистер Холмс. Я был весьма ошеломлен. Ха, я видел более опрятные дома в охваченной ванной Афганистане. Это мои хирургические иглы? У меня закончились ключи и отдел требовал немедленного действия. Это был мой ужин? Очевидно, нет, потому что я его съел. А хм, я отложил это на вечер. И за это я благодарю. Это моя кровать? Ватсон, поскольку вы зарекомендовали себя как мастер наблюдения, могу я попросить вас применить свои навыки для решения более актуального вопроса, а именно о нахождении сегодняшних газет. Они ключ ко всему. Гащичек обычно надежен. С медицинской точки зрения я часто прихожу к выводу, что ключ ко всему это хороший сон в кровати, ваши бумаги здесь, на столе. Они так быстро говорят, что это... <смех> не успевают. <смех> так, давайте посмотрим, что принесли сегодня. Так, сразу. Сразу. Я ничего из настроек не трогал. Даже не, не представляю, что у меня тут. А, понятно. Все эпично высоко. А. т т Т-т. Т-т. Это мне не надо, в принципе. Не понял. А где? Вертикальная камеризация включена. Ну и пусть будет. Сглаживание, по работа. Листво, тени. Понятно. А, а... Чувствительность. Уведомления о наградах. Субтитры. Вибрация. Понятно. Камера... Управление понятно. Нет, что может в управлении. Двигаться, не двигаться. Концентрация, не концентрация. Ну, сложность. Сложность. Удомление расследование, Воображение. Дворец разума. Блин, а чё, Я не могу никак. Это самое. Так. Настройки. Управление. Ассенсивити? Во. Вот так. Вот. Так, воспользуйте игру. Воспользуйте вашу передвигаться. Чтобы взаимодействовать с объектами левой кнопкой мыши. Хорошо. Так, ну допустим, я еще могу бегать. Так. О -о -о. Пришло время концентрироваться, да? Так, лондонская газета 28 сентября 1982 года. Напряженные, в отношении между, а, напряженные отношения между Англией и Швецией накаляются после ряда досадных казусов, произошедших во время недавнего визита в Лондон шведской принцессы Ильдур. Главной среди скандалов стало замешательство британского дипломатического корпуса в результате необъяснимого исчезновения личного телохранителя принцессы Ильдур. Давний член ее ближайшего окружения воспользовался возможностью осмотреть Лондон в свободное от службы время и не вернулся после позднего ночного променада. Представитель полиции заверил The Endster, что они уверены, что человекохранитель будет найден, поскольку он является ярким представителем скандинавского народа. Такого человека замечают как его коллеги по клугу, так и соловьи, которые их утешают. No cool Местные сплетни? Все они неинтересные. Так, письмо. Так, сзади ничего нет, а спереди еще одно письмо от Вернера. Я никогда не отвечаю, но они продолжают приходить. Так, что еще здесь может быть? А, ну еще одна книга. Ну крути, крути, крути. Ваш заказ из книжного магазина Барнса прибыл, доктор. Барнс оставил на доставке книг к вашей двери, хотя мы могли бы легко дойти до магазина. Это хорошее обслуживание сколько много придется говорить, у, -у, -у. Я не вижу Стэн. Где он? Простите? Я нахожусь на пороге раскрытия преступления по всему Лондону, которое длится много месяцев, и в некотором замешано много людей. Пропажа бумаги не должна быть случайностью. Это абсурд. Мой дорогой друг, жизнь бесконечно стране всего, что может придумать человеческий разум. Ну, жизнь использовала вашу газету, чтобы вытереть свой зад Также после того неприятного открытия сегодня утром, я избавился от нее Но вместо стенда, возможно, я смогу предложить вам нечто столь же заметное Я только что вернулся от моего пациента, капитана Стенвика, который... Не-не-не, так не пойдет Берите пальто, доктор Ватсон, будем надеяться, что никто не собрал мусор на ведро Ух ты, бля Пойдем в мусорки копаться <laughs> Так, 6 из 50 плюс 2, стенд пропал, это наша новая задачка А еще что-нибудь посмотреть можно? Как я понимаю, мы сейчас одеваем пальто. Единственное, что мне не нравится. А, нет, нравится. Хорошо, ладно, он еще не пропал. Хотел сказать, что он уже пропал, хотя мы еще даже ничего не сделали. Так, все, пойдем сейчас. А зачем пальто брать? Надо было тогда и мне пальто брать. И он не взял пальто. Так неинтересно. Сегодня дождливо. Почему бы не одеться во что-нибудь более подходящее для такой погоды? Откройте кейсбук с помощью Цепи, перейдите придите вкладку, нажмите тап и наденьте шляпу. Ух ты, бля. Ага. А, ага. О, ля-ля. Ну, так усы нам, допустим, не нужны. Вот это мне. А что тут? А, какой-то болезненный вид. Блин, нет, так мне не нравится. Вот, пальтишка надеваем. Шапочка есть. Очки снимаем, они нам все-таки не нужны. Не надо нам очки надевать. О, они плохо. Не, ну шляпку, наверное. Блин, цилиндрическая мне больше сейчас нравится Так, открыли Допустим, да, оделись О, Блин, так быстро одеваться не очень прикольно Можно было бы одеваться, допустим, там, подойдя к шкафу Было бы еще лучше, к шкафу Было бы еще лучше, я там уронил что-то Ну да ладно Так Шерлок боится воды, если он поет в воду То потеряет сознание, да ладно О, это что здесь За секта происходит, за расчленение Ага Ага, ага, текстурки подгружать. Ну, блин, с оптимизацией, ну, неплохо, в принципе, красиво, у меня тут более-менее что-то выкручено, что-то нет. Так, да я же уже и так переоделся, спасибо. Так, куда идти-то? Вы мне не подскажете, куда нам двигаться? Ты Мусорный есть... бак, ваш мистер да, Холмс. Ага, понял. А, давайте копаться теперь в мусорке, блядь. Два предмета надо найти. Ну, давайте, это первая газета. Хорошо. Ваша яблез, доктор Ватсон, бумага действительно была испачка, но не так, как вы предполагали. Это почва. Так, хорошо. Ага. Крешок кактуса. Если он попадет в кожу, его будет очень сложно удалить. А с ядом идеальное орудие убийства. Видите, Ватсон? Заговор существует Кто-то пытается отразить меня Я? Вы? Это безумие Так, удерживайте шифт, чтобы бежать А куда бежать то Получите стенд, получите свой экземпляр The здесь Простите, мистер Холмс, я только что Продал свою последнюю газету Бласт, тогда почему ты все еще здесь? Босс платит по часу, нет смысла Возвращаться раньше Хм. Вы смешливый ребенок, полагаю, вы видите все, что здесь происходит. Ничего не проходит мимо меня, мистер. Тогда скажи мне, не заметил ли ты кого-нибудь подозрительного моей двери сегодня утром? Хм. Как человек с твоей газетой? Точно. Что вы знаете? Я знаю стоимость шиллинга, доктор Ватсон. Кор, теперь я могу взять выходной. Так. Что надо узнать, что надо узнать, что надо узнать Эти все три вопроса, судя по всему, их нельзя будет спросить Все три Давай, наверное, спросим второй вопрос Как бы, что он может о нем рассказать Как он выглядит, скорее всего, этого нам будет Это нам пригодится Можете описать человека, которого вы видели У него было много книг Они были до подбородка Никого не слышал о начитанном убийстве Внешность может обмануть Отсюда и привлекательность маскировки А, нет, все три вопроса Хорошо В какую сторону он пошел? Не уверен, меня отвлекли клиенты Извините Вы видели, что он задумал? Не, не совсем Я видел, как он подходил к вашему дому Но у него был клиент Потом раздался громкий взрыв я пригнулся не потому что испугался, а потому что не испугался Нужно было защитить товар И все что я мог видеть это его стоящего на коленях Хорошо, вы заработали уже свой шиллинг Это все Спасибо мистер Холмс Может быть я мог бы быть вашими глазами и ушами Если у вас есть еще шиллинги да, мне в принципе нравится. У вас появился новый вопрос в вашем дворце разума. Откройте книгу. Откройте книгу дел с помощью цен, затем перейдите в дворец разума. Внутри выберите соответствующий фрагмент улик, чтобы найти ответы. Вот, допустим, дворец разума. Кто разрушил стенд? Корешок как-то сапота. Так. Ну, книга. Ага. Подожди. Так, А я что-то что подождите, не понял Так, вопросы отображаются в дворце Ответьте на все вопросы, чтобы перейти к следующей главе Ну, допустим Кто разрушил стенд? Книга из Барнса Допустим Ага, ух ты, блять Так Документы и свидетели Свидетельство, Ага. Ага. Барнс, местный книготорговец. Так, мистер, это, мистер Барнс участвует в схеме. Новосел сказал, что подозрительный человек нес топку книг. А сегодня утром мистер Барнс, местный книготорговец, доставил роман для доктора Ватсона. Как-то свой корешок для убийства громкий взрыв. Необходимо навестить мистера Барнса. Ага. То есть, в принципе... Могло быть что-то и немножко другое из этого получить, но я предполагаю, по крайней мере Так, мистер Барнс участвует в схеме, мы видели, крышок кактуса потенциально отравленный, книга и, ну это все понятно Так, это у нас карта куда что идти, у ух ты же, елушкин кошкин, это будет неудобно, конечно ну я одежду. Так, идемте, мистер Холмс, убийство Да, у Барнса есть свои у него есть и свои угрызения совести Не пешка знает, что она является частью игры Можно закрепить улики для быстрого доступа Нажмите С С Подожди Откройте записную книжку Закрепить улику с фотографии книжного магазина, нажав X А где тут улики? Так, подождите. Как я понимаю, вот это улики. Но это вот, как я понимаю, меня вот сюда. X. Ага. Так, попробуйте найти книжный магазин. Да, ну вы что прикалывайтесь? А где я? Судя по это байкерский. где я сейчас нахожусь? Барнус. О, да с Стэнвика. Ну, давайте, лан, прогуляемся, допустим. Я не знаю, куда идти точно. Но, как бы, надо попытаться пойти, пойти найти. Да, так, я буду долго гулять. А вот и газета. Вы знаете что-нибудь об этом? Я бы хотел помочь, но я ничего не знаю. То есть, можно, в принципе, и поспрашивать людей. Ой, бедная лошадка упала. Так, а Excuse ты? Me? Извините, только question? один вопрос. Sorry, Извините, sir, sir, я you? не могу вам помочь. Хорошо, допустим. Может... А, сюда нет смысла you're идти. You're И... идти, понял. Значит, в другом месте ищем. Может быть, не сюда? А, залезть я не могу. Прыгать мы не умеем, я понял. Так, и у кого спрашивать? Давай у тебя спросим. знаешь, что-нибудь об этом? Sorry, Нет, ничего не может нам помочь. Ну, давайте до сюда пойдем. Будет прикольно, если он, короче, прям, считайте там, ну, знаешь, скажем так, напротив. Так, ну тебя мы спрашивать не будем. А может, мелкого спросим? Я вот стоять with на стаже. Stash... Ага, the я the понял. Так, ну, это пивнуха. Сюда мы не можем пойти. Так, книжный магазин Барнса. Не понял. А, вот он Барнс, да, вот он, магазин. Отлично. Ладно, это было не настолько сложно. Но мы пришли. Наблюдать, конечно. Ой, началось. Мешки под глазами. Последствия переутомления. То есть прям вот так до каждой детали. Прикольно. Сильно опирается на правую ногу. Болит левая нога. Ага. Высокие кубыки хочет выглядеть выше. Ага. Так, что ты читает? Ага, грязные руки. Чернила. Газетные чернила. Так, чернила. Так, у мистера Барнса появилась хромота и большие мешки под глазами. Результат долгих часов напряженной работы. Он не очень уверен в себе и пытается оказаться выше нося высокие каблуки. Кажется мировя... маловероятным, что такой человек будет участвовать в заговоре с целью убийства, даже если чернила на его руках говорят о том, что он испачкал газету. Тем не менее, мистер Барнс. «Все еще может быть пешкой более крупной. трудоголик или жертва шандажа. Бля! «У мистера Барнса большие мешки под глазами между задние досыпания стресса, у него появилась хромота и вероятный результат нападения, он носит высокие клубыки, чтобы казаться выше или сильнее, предположительно, чтобы удержаться от будущего насилия, мистеру Барнсу кто-то угрожает и он может быть вовлечен в разговор против меня». Ага, то есть как бы либо трудоголик, либо жертва шантажа. Давайте трудоголик, мы как бы не видим всего плохого, но это, блядь, обычный продавец. Ну, пусть будет так. Портрет персонажа принять. Мистер Барнс, Мистер Барнс? на пару слов. О, Ох, ради всего святого. Кто-кто там ходит? Шерлок Холмс. Теперь пожалуйста. Мистер Холмс, боже, я не заметил, как вы вошли. Не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов? Я бы хотел, но я погряз в работе. Как насчет того, чтобы принести встречу через месяц или два? Там задвигается. Идемте, мистер Барнс, это займет всего минуту. Очень глубоко залезли в важные дела. Возьмите любую книгу, просто возьмите ее, заплатите потом. Я доверяю вам, мистер Холмс. Хочу биться, понятно. Банбери не похож на себя, почему он себя так везет, ведет. Вы задаете правильные вопросы, доктор. Давайте найдем способ ввести его на чистую воду. Нажмите Z, чтобы выделить интерактивную область в окружающей среде. О, понятно, поехали. Так, лестница сломана. Недавно. Судя по свежести дерева. Хорошо, так, что у нас еще есть? Ну, картину я сразу приметил Я не могу представить себе ничего более ужасного Так, опа, что у нас тут? Поехали Газетенка сначала Каталог экзотических растений на прилавке Барнса Название каталога глотит «Вечные растения для вечной любви» Так, неплохо. Вот вижу, там что-то было. Ага. Основы криптоанализа. Криптография в Египте. Похоже, у Барнса Интересные хобби. Так, хорошо. Так, это у нас что тут, а? На языке секретных агентов Майкрофта это знак. Засушенные цветы заменяют, когда работа закончена. Интересно, кто получатель? О, тихо, тихо. Куда ты так? Где-то штук только что было. Во. Лучший вид, который может предложить Лондон. Так, где-то близко. Стопка книг. Импровизированная поставка но она делает цветы более заметными. Угу. То есть он все-таки убийца, вы хотите сказать? Так, еще что-то есть? Есть. Собака. У Барнса теперь есть собака. Кто хороший мальчик? Ага. Угу. Прошу прощения, но я вас не слышу. Пожалуйста, приходите позже. Ага, понял. Так и чем мы вышли. Барнс всегда был немного странным, но это не характерно даже для него. Так, как там на C? Потом вот так, потом вот так, так. Почему Барнс везет себя так странно? Вот так, потом вот так. И вот так. Не, а только один правильный. Так. Опять не угадал. Да ладно. Хм. Так, тогда сейчас мы ищем, как свою голову в стоге сеном. Хм, крышок в столе. Нет, нет, давайте, Ватсон, думайте. Так, подождите. Неужто я реально здесь все обошел? Так, а если здесь его спросить? Я люблю книжные магазины, однако немногих мест в Лондоне, где тебя странец. Так, понял, здесь уже делать нечего. Так, теперь С. А, Мертвые цветы на витрине. Х. Угу. Вам это знакомо? Простите, что не уверен, что знаю. Так, а что я ищу? А, точно, кому они принадлежали. Понял. Здравствуйте. Как вас зовут? Лили. Лили. Знаю. Не очень оригинально. Ага, Лили. Погода унылая, не так ли? Если честно, моим цветам не помешал бы дождь. Ага. Так. А вот и иголочки. Знакомый крешок. Это то, что я нашел в мусорном ведре? Ага. Да-да-да, я понял Я понял Так, и где-то еще должны быть какие-нибудь цветы А, роза. да Призывая людей остановиться и понюхать розы Наша национальная эмблема. Боже, храни королеву Чтобы так красиво цвести, нужно терпение и забота Думаю, да Я просто продаю их Стоп Горшок поврежден, удар был сильный, но чем-то смягчен. Походу уронил. Этот цвет, цветок уронил. Что-нибудь щекочет ваше воображение, мистер Холмс? Так. Но наносит макияж для красоты или для сокрытия? Отдаленный взгляд. Избегает зрительного контакта или отвлекается? Траурная брошь. Чествование умершего мужа. Чистые ботинки. Сменила обувь по прибытию. Роскошная ткань. Необычная для работы одежда. Так, все еще горюет, готова двигаться дальше. Миссис Флеминг носит траурную брошь в память о своем покойном муже. Ее платье сшиты из дорогой ткани, которая не подходит для работы. На ее туфлях нет следов грязи, должно быть она сменила их, когда пришла. Ее взгляд постоянно метался по улице, казалось в поисках чего-то. Возможно, она кого-то ждет. Хотя миссис Флеминг бережно хранит память об ушедшем муже, она пытается жить дальше. О нем говорит ее макияж и красивый наряд. Возможно, она одевается, чтобы привлечь чье-то внимание. Или просто потому, что снова научилась любить себя. И, естественно, все еще горюет. Миссис Линк используется косметику, чтобы скрыть залитые слезами щеки. Ее платье сшито из дорогой ткани, которая не подходит для работы вне дома. На ее туфлях нет следов грязи. Должно быть, она сменила их, когда приехала. Хотя она пытается похоронить свое горе, одеваясь экстравагантно, она все еще носит траурную брошь в память о ее покойном муже. Ее взгляд всегда устремлен вдаль. показывает ее эмоциональную отстраненность. В целом, следует сделать вывод, что Миссис Линк все еще переживает трагическую потерю. Давайте, ладно, трагическая потеря, пусть будет. Так, персонаж оформлен. Мои соболезнования, миссис Флеминг. Мистер Холмс, смерть вашего мужа. Вы явно все еще oh, no. в траве. О, нет, конечно, я любил его больше всего на свете, но это было уже так давно. Right? Жизнь right? продолжается. Right? Урок, который все мы так или иначе усваиваем. Ну-ка, предоставь доказательства. Ой. Ну, допустим. Боюсь, я не могу помочь в этом, мистер Холмс. Одна из ваших вещей похожа на другую. Прийти еще раз. Кактус. Эти странные spikes. колючки you могут оказаться дьяволом, а сок and часто бывает ядовитым. And а, Шипурос может заразить вас столбником, но the мы все равно их выращиваем. Кактус кажется сравнительно безобидным, хотя вы заставили меня думать, что он должен быть ценным. У меня сложилось впечатление, что, что вы, вы уже знаете его цену. Ваши догадки так же хороши, как и мои. Впервые видел этот кактус, когда я вернулся в каникул. Так, осмотр Стендаспроизведу. Витринник книжного магазина магазине Ага, вот так вы вот. Вы что вы думаете о цветах на витрине Барнса? Well, ну, им не помешало бы немного воды. Mean... Они что-нибудь значат для вас? То есть как? Я не уверен, что sure понимаю. Мистер Холмс. Почему ты думаешь, что они там? Вы полагаете цветы для меня? Это кажется вероятным. Не так ли? О, надеюсь, ты прав. Так. Вы уверены, что спрашиваете правильного человека? Я просто продаю цветов. Так. Боюсь, я не могу помочь, понятно. Понятно. Так. Понял. Вы знакомы с мистером Барнсом? Да, не, не совсем. Ну, в каком-то смысле. Что это значит? Я, конечно, знаю, кто он, но мы не обменивались взглядом. Взгляд. Да, каждое утро я гуляю в парке со своей собакой, и чаще всего я вижу там мистера Барнса с его новым щенком. Значит, мы встречаемся? На самом деле, мы однажды встретились надолго, пока наши собаки играли. Он был тихим и казался неуверенным, когда приближался. Но с тех пор мы никогда не разговаривали. Я часто вижу, как он смотрит на витрины магазина. Иногда задаюсь вопросом, о чем он думает. Что может нарисовать такую тоску на его лице? <свист> <свист> так, хорошо Хорошо, мы немножко узнали информацию а, Новосела сказал, что подозрительный человек Ага, ну мы к нему возвращаемся, я понял Я понял, что правильнее всего будет вернуться к нему У Барнса теперь есть собака Кто хороший мальчик? Ага, куда он сам делся-то? Опаньки, а где он? Так, ну-ка. Разве мы не однажды сказали, что ответы обычно лежат на виду? Я не думаю, что здесь ответ. Ага, я понял. Подожди, подожди, мне кажется, он убежал куда-то сюда. Так, это то, сейчас зачем мы идем, правильно? Но я уже у него побывал. Опа. Что это? Так возьми. Не берет. Ладно. Ой, да разговаривать тут со всеми можно с ума сойти. Так, думай. А куда он мог сбежать? Подождите. С ней мы уже поговорили. Давайте... А, к пацану мы вряд ли вернемся. Ну, допустим, он мог выйти. Избежать в этот момент. Тогда проще кого-нибудь здесь спросить. Ммм. Ага, понятно То есть, в принципе, не важно, да, что я там выберу Да, как бы, грубо говоря, спрашивать Практически, внушительный рост, сильный взгляд Я думаю, этот человек заслуживает рыцарского звания Правда, Холм? Так, я понял Так, думай, куда он мог деться и куда стоит идти. Давай сначала к пацанёнку вернёмся. Угу. Тогда, значит, мы возвращаемся сюда. Так, значит, поехали. Так, портрет персонажа, портрет персонажа, стенд пропал. Давай вот так. И... Книги, Сломанная лестница. Роза на продажу. И вот так. Ага. Не-не-не. Книги о криптомании. Роза на продажу. Ну, тогда получается вот так вот. Ага. О, кактус в треснущем горшке. Барнс показывает букет мертвых цветов, чтобы привлечь внимание миссис Флеминг, цветочница. Возможно, он надеется, что она зайдет в его магазин и даст ему совет по поливу, или же это просто символ его отчаяния. Барнс анонимно подарил ей кактус, который он заказал по каталогу на прилавке. Сомнительный выбор, но для Барнса это символ его вечной любви, поскольку в каталоге эти кактусы представлены как бессмертные. Очевидно, что этот самый кактус, который он бросил на стенд у дома 2 221 б по Байкер Стрит, теперь... Послушаем полную историю Ну, давайте послушаем Или как mm -hmm. быть Я I, думаю, uh, возможно, я гонялся I, uh, за теня yes. Нет, не отчаивайтесь, yes. мистер Холмс Даже лучшие из нас совершают ошибки Лучше we'll расскажите мистеру Барнсу, Бар чему мы научились Ну, пойдемте к нему, ладно Больше не понимаю, зачем он бросил тогда ну да ладно. Что нам не откроют? Стучать-то дадут? А мистер Барнс, я, я знаю, что вы сделали, я знаю, почему вы сделали. это сделали. Простите, мистер Холмс, я плохо слышу вас из-за двери. Новый кактус... Так, ты сказал кактус по каталогу растения, потом оставил в подарок миссис Флеминг. Вы ставите цветы в окно, чтобы привлечь ее внимание, и надеваете туфли на высоких кублуках, чтобы казаться выше желания. Вы ее тайный поклонник. Я не могу читать утренний выпуск стенд, потому что он был покрыт землей и корешками. Я знаю, что вы уронили на него кактус, а потом сбежали. Барнс, это доктор Ватсон, будьте уверены, мы не заинтересованы в раскрытии в ваших личных, личных дел никому, включая миссис Флеминг. Флэминг, пожалуйста, выходите. Uh, uh, хорошо. хорошо. Знаете, что произошло? Я возвращался с почты, забрав кактус и несколько книг. Это была довольно неудобная посылка, к тому же тяжелая. Когда я добрался до вашей двери, я уронил кактус на вашу газету. Простите меня. Мне нужна эта бумага, чтобы доказать теорию и предотвратить преступление. Ваши действия были довольно неправильны. Ваша неуклюжесть или... При переноске почты с с неуклюжестью... Да, это правда. Я бесполезен в таких делах. Я не уверен, что миссис Флеминг вообще заметила. Эээ... Это не совсем моя область. У меня нет ни опыта, ни интереса в навигации по прекрасному полу и их особенностям. Делайте, что хотите. А, точно, да, конечно. Наконец-то мы вернулись к вопросу о газете. Я расследую серию Краш со взломом, возможно, вы читали о них до того, как выпуск был испорчен. Я не понимаю, но вы можете сами прочитать нашу копию. У вас здесь все время был выпуск Стэн? Ну, естественно, я книготворец. У меня есть подписки на все журналы газеты в Лондоне. Так что вы должны должны быть знакомы с копией закапывания... Я? О, нет. Мои извинения, мистер Холмс, я заглажу свою вину как смогу. Я эксперт по непонятным языкам и переведу, и... и... Да, да, хорошо. Просто дайте мне газету. Взрыв селитры с доки. Прошлой ночью местные жители лондонского порта пережили грубое пробуждение. Громкие взрывы и густой красный дым нарушили покой. Торговое судно «Москва» причалило к пирсу номер три ранним вечером направляясь в Европу, когда его потрясли несколько сотрясающих взрывов. Администрация порта пока не прокомментировала инцидент и неизвестно, находились ли члены экипажа на порту в тот момент. Очевидцы сообщают, что селитра вытекла в реку. Но поскольку эта территория все еще закрыта для рабочих и общественности, может пройти некоторое время, прежде чем мы получим полную информацию о произошедшем. Ведемте, доктор Уотсон. Прощайте, мистер Барнс, надеюсь услышать хорошие новости о вас и миссис Флеминг. Да, мы решили ему не помогать, да, и он сам разберется, как бы это его дела, его проблемы, все такое и тому подобное. Посмотрим, как будет дальше, я тут уже все перебирать начинаю. Но на этом закончу. поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ну мне нравится. Пока-пока.